<свистый> У Изи кудри ее завивка заливка на У кудри У Изи, У кудри Она расскажет почему У Изи кудри Это из-за влажности Кудри, Изи в кудри ее заливка на сто баллов кудри Изи, у изи в кудри